Вау, я не мог и подумать, что когда-нибудь окажусь здесь. Да, как удачно. Теперь нам предстоит провести важный эксперимент. Верно, я так и думал. Фонд никогда не делает ничего хорошего без причины. Это очень легко, просто посмотри на экран. Твою мать, вот это урод. Что мне теперь делать? Мы ждем. У нас нарушение сдерживания SCP-096. Отслеживание. Он на низкой орбите? А? Оно приближается? Думаю, мне не следует удивляться. Доктор Бак возвращается на базу. Журнал экспериментов 096274. Состояние? Провал. Диапазон осведомленности SCP-096 теперь будет расширен до 239 тысяч миль. Гипотетический SCP-096 способен чувствовать, что кто-то смотрит на него с бесконечного расстояния. Неважно, как далеко мы зайдем, он всегда будет знать. Спонсором этого видео является Wraith Shadow Legends. В Wraith Shadow Legends есть целый мир, наполненный великолепными чемпионами, каждый из которых принадлежит к своей уникальной фракции. И у этих фракций есть своя история, свой неповторимый лор. Вот краткое описание одной из таких фракций Банеретов. Боннеретты – это в основном средневековые рыцари с огромным королевством на западе Теллерии. Они высокомерные и воинственные считают себя сторонниками добра. Но орки, огрен оборот, не людоящеры не согласятся с ними. Земли это были отняты у люди силой и сохранились в течение столетий преследований с помощью сил Священного Ордена. Теперь, когда Баннереты ослаблены воинами своего короля, для этих раз возможно, пришло время исправить давнюю несправедливость любыми необходимыми средствами. Лично я не смог устоять от поддержки красотки с большими глазами Есмин и провел с ней много незабываемых боев. А страх, который внушает маньяк, вдохновляет меня каждый день. Я начинаю свой поход к славе. И если вы хотите мне что-то сказать, то встретите на арене. В этом месяце Рейд выпускает безумное количество нового контента. Во-первых, игра пополнилась 11 потрясающими новыми чемпионами, и мне не терпится увидеть, на что они способны. Рейд также выпускает почти 200 совершенно новых миссий, которые нужно выполнить, а в награду за успешное прохождение получить эксклюзивного легендарного чемпиона. А если этого недостаточно? В игре добавляют 5 новых сложных уровней почти в каждое подземелье в игре. Это невероятный объем обновлений для одного месяца, не так ли? Как всегда, Рейд становится больше и Лучше с каждым месяцем и начать играть становится еще проще и интереснее. Вы можете найти меня в игре под ником Animax. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 180 скачиваний. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи в описание под видео и качай рейд только по моим ссылкам. Удачи и жду тебя в рейде! Для цели этой презентации важно иметь оперативные знания об SCP-096. При размере 2,38 метра высоту, субъект демонстрирует очень небольшую мышечную массу. Руки сильно непропорциональны остальной части тела, испытуемого с приблизительной длиной 1,5 метра каждая. Кожа в основном лишена пигментации, без каких-либо признаков волос на теле. Он может открыть рот в четыре раза больше, чем обычный человек. 096 обычно чрезвычайно послушен, однако, когда кто-то смотрит на его лицо, будь то непосредственно с помощью видеозаписи или даже фотографии, он вступает в стадию значительного эмоционального расстройства и начинает бежать к человеку, который смотрел на его лицо. Этот человек обозначен как SCP-0961. На данный момент ни один известный материал или метод не может помешать SCP-096. Фактическое местоположение SCP-0961, по-видимому, не влияет на его реакцию. Похоже, у него врожденное чувство местоположения SCP-0961. По прибытии на место 0961, SCP-096 войдет в состояние бешеного убийства. В 100% случаев не осталось следов ни одной жертвы. Затем 0961 сядет на несколько минут, прежде чем восстановит самообладание и снова станет послушным. Чтобы проверить пределы диапазона его осознания, мы продолжили наши исследования в различных точках нашей Солнечной системы. Будь то Европа Марс или даже Плутон, SCP-096 сумел найти незащищенный D-класс и устранить. Таким образом, я доказываю свою гипотезу о том, что никакое расстояние не может остановить его. Теперь мы обратим наше внимание на предложение доктора Логана уничтожить SCP-096 раз и навсегда. Любому здравомыслящему человеку ясно, что есть только один способ уничтожить SCP-096 – Вывести его на солнце. Вряд ли это оригинальное предложение, доктор. Я думаю, мы все слышали это раньше. Верно. Но благодаря уважаемому доктору Бак, мы теперь знаем, что охват 096 теоретически безграничен. Нам даже не нужно будет его перевозить. Просто пусть он сделает всю работу за нас. Это бы облегчило технические ограничения для других подобных предложений. Но сработает ли это вообще? Если Солнце не сможет убить его, то ничто не сможет. Это обоснованная точка зрения. Думаю, да. Сейчас самое время. Наконец-то мы можем избавиться от этой неприятности раз и навсегда. Предложение доктора Логана было принято советом О5. Фактическое применение этого предложения было в лучшем случае сложным. Обучение D-класса для миссии на Солнце без его понимания, что это непростая задача. Сотрудник класса D был обучен всем видам космонавтики на случай любой неудачи. После обучения D-класс был отправлен в космос, завершив первую фазу плана. Вторая фаза преследовала две основные цели. А. Приблизить D-класс достаточно близко к Солнцу, а затем показать ему видео с 0.9.6. Б. Уничтожить все существующие материалы, изображающие или ссылающиеся на 0.9.6. Эта последняя часть вызвала большие споры среди ученых фонда. Знаешь ли ты, сколько лет исследований мы просто выбрасываем из-за какого-то глупого плана выбрось это на Солнце? По крайней мере, 10 лет. Вот именно. Большая часть этих вещей даже не изображает 096 и не представляет никакой опасности. Я знаю, Колинвуд. Как ты думаешь, совет прислушался к моей петиции? Нет, они проигнорировали подписи более 50 ученых. Я думаю, тебе стоит успокоиться. 50. Это одни из лучших ученых здесь. Остановись. Все будет хорошо. Да, этот план может быть долгим, но это план. Мы должны уважать это. Ты права. Я думаю, я просто нервничаю из-за других вещей. Лоренс все еще на карантине. Что? Нет, других вещей. Молли. Хорошо, ты права, это Лоренс. Но принципы важны также. Мы не можем штамповать каждую сумасшедшую идею. Несмотря на протесты, операция продолжалась. Фонд уничтожил все материалы на 0.9.6. Идея заключалась в том, что если не было никаких доказательств существования SCP, то вероятность того, что кто-то потенциально увидит его и нарушит план, была равна нулю. Таким образом, сотрудники класса D были задействованы в уничтожении исследований. В других местах план был готов вступить в свою заключительную стадию. Астронавт класса D приближался к Солнцу. Наступил нулевой час. Когда шаттл будет достаточно близко к Солнцу, он запустит последний шаг. После того, как ему показали изображение 096, d класс сделал все возможное, чтобы избежать шаттла, но безрезультатно. Он оказался в ловушке. Фонд отслеживал SCP-096, когда он покидал лунную поверхность со скоростью около 25 тысяч километров в час. Когда он наконец добрался до шаттла, его было не так легко удержать, как сотрудников класса D. Хотя у нас нет записи о том, что произошло на шаттле, мы можем только предположить, что это было то же, что и на любой другой встрече с 096. В 15.00 по Гринвичу 13 апреля 2021 года шаттл исчез с трекеров фонда на Солнце. Фонд расценил эту операцию как крупный успех. Доктор Логан получил повышение до директора зоны и было много ликований. Они до сих пор не доказали успех операции. Возможно, но может быть тебе просто наслаждаться моментом? Ты говоришь мне расслабиться? О боже, куда катится этот мир? Тебе нужно выбирать свои сражения. Борьба против хорошего времяпровождения не должна быть одним из них. Ты действительно ожидаешь, что мне будет весело с ними? Нет. Но шампанское не так уж плохо. М -м, что ж, опять ты права. Мне нужно научиться не волноваться.